Здравствуйте, меня зовут Бенджамин, и я астрофизик. Возможно, я только что сделал великое открытие, хотя сомневаюсь, что только я. Наверняка прямо сейчас сотни ученых приходят к таким же выводам. Ты можешь проверить сам, если не веришь... Просто дождись наступления темноты и посмотри на небо. Конечно, если ты не астроном со звездными картами под рукой, то скорее всего не заметишь ничего странного. Для меня это началось несколько часов назад, хотя кажется, что немногим раньше. Я снимал показания космического фонового излучения в обсерватории университета, когда заметил нечто странное на одном из мониторов. Одну часть неба анализировала какая-то программа, запущенная моим коллегой. Я заметил резкий обрыв сигнала, и если бы я случайно не посмотрел на экран в тот момент то ничего бы не увидел. Сигнал оборвался не полностью, он просто уменьшился резко и значительно. Там, где цифровой телескоп показывал один, теперь стало ноль. Попытаюсь пояснить для неискушенных в астрономии. Звезды потухли, а точнее некоторые из них. Я обошел все здание в поисках коллеги, запустившего программу, но никого не нашел. На тот момент мне было просто любопытно, так как мои данные до сих пор собирались, а любимая онлайн игра была заблокирована фаерболом университета. Я решил пройти на крышу и сделать простейшие наблюдения я астрофизика, не астроном, я провожу больше времени глядя на экран компьютера, чем на сами звезды, но я что-то еще мог вспомнить со студенческих времен. И поэтому, стерев пыль с оптического телескопа на крыше, я приложил все усилия, чтобы найти ту часть неба, где был резкий обрыв сигнала. Мне удалось ее найти. Но она была настолько неприметной, что я не мог сказать, пропало ли что-нибудь вообще. Стыдно это признать, но тогда я сдался. У меня оставалось еще время, пока данные собирались, и я решил поностальгировать и полюбоваться на звезды. Я искал любимые созвездия, или хотя бы те, которые мог вспомнить». Сначала я нашел полярную звезду, положение которой было идеально, чтобы вести человечество на север многие сотни лет. Я проверил близнецов, звезды Кастер и Полукс, братья Елены Троянской и вдохновение для космических полетов в 60-е. Затем я нашел Орион, одно из созвездий Которое даже астроном-новичок сможет распознать. Я локализовал очертания охотника способом, который узнал много лет назад. Левое плечо Ориона. Бетельгейзе. Необычная красноватая звезда. Другое плечо Белатрикс. Правая нога Ориона. Она отсутствовала. Я помнил, что это должна была быть Ригель, сверхгигант. и Я нигде не мог ее найти. Что было страннее всего, пояс Ориона, та самая прямая линия из звезд, тоже выглядел неправильно. В замешательстве я продолжал смотреть на звезды, сожалея, что забыл большую часть университетского курса астрономии. Я вспоминал самые яркие звезды, которые должны быть видны с этой части земного шара. Все выглядело достаточно хорошо. Капелла была на месте. Сириус, собачья звезда, ярко сиял. Но затем я заметил, что большой пес, созвездие, в котором находится Сириус, был неполным. У собаки не хватало хвоста. Я никак не мог вспомнить ту звезду. Так что я спустился вниз и побежал к учебным аудиториям. Зашел в открытую комнату, схватил с полки учебник и начал листать. Спустя несколько минут я нашел. Пропавшим светилом оказалось Алудра, Далекая звезда, отличающаяся своей стабильностью и используемая как стандартная свеча. Однако, мой триумф был несколько омрачен тем, что я понятия не имел, что происходит. Нет Ригель, нет Алудры, да еще и ощущение чего-то неправильного в небе. Мне требовалось больше информации. Я взял еще несколько книжек из аудитории. Я собирался их потом вернуть. Но только сейчас понял, что забыл. Ну и ладно. Я вернулся на крышу и возобновил наблюдение. Теперь уже вооружившись хорошим справочным материалом, я заметил, что отсутствуют две звезды. Ригель и Алутра. тем не менее, другие звезды, такие как Бетельгейзе, Капелла и Полярная Звезда были на месте. Я покопался в указателе звезд и наконец понял закономерность. Пропавшие звезды были дальше, чем все остальные. Несмотря на то, что и Бетельгейз, и Ригель составляют части тела Ориона, они на расстоянии сотен световых лет друг от друга. Оставшийся вечер я провел за кропотливым осмотром ночного неба. К сожалению, между мной и половиной видимых звезд находилась поверхность земного шара. Но я пытался как мог. Моя изначальная теория подтверждена. Отсутствовали звезды, находящиеся дальше всего от Земли. Я решил уточнить свои наблюдения. С помощью оптического телескопа и простых карт неба я составил длинный список отсутствовавших звезд. Я спустился в лабораторию, ввел эти данные и начал строить компьютерную модель. Я использовал трехмерную карту галактики, на которой отмечал пропавшие звезды. Тогда-то я и заметил, что все точки находились дальше определенного расстояния. Это была почти идеальная сфера из звезд. И все, что находилось снаружи, просто исчезло. Радиус в сотни световых лет делил звезды на видимые и потухшие. После такого открытия я не могу остановиться. Я придумываю сумасшедшие теории, объясняющие происходящее. Почему же пропадают звезды? Нет, они не могли перейти в новые. Мы бы это обязательно заметили. Такое колоссальное количество энергии наверняка уничтожило бы Землю. Часть галактики оказалась помещена в гигантскую сферу. Не противоречит данным, но звучит безумно. Что же могло это сделать? Кто мог это сделать? И почему? Сфера обладает разумом. Или это природное явление? Возможно, мы сейчас уже даже не в Млечном Пути. Может быть, наша маленькая звездная сфера была перемещена за пределы галактики. Но это выглядит таким же невозможным, как и все остальное. Я выпил снотворного, чтобы хоть как-то успокоить нервы. И я более чем уверен, что к тому моменту времени, когда проснусь, все научное сообщество будет гудеть от этой информации. Пока не заснул, добавлю еще несколько своих мыслей. и считайте себя центром вселенной, сфера или что бы это ни было, вне которой все звезды пропали, привязана отнюдь не к земле, я построил сферу на карте галактики, земля конечно внутри нее, но мы не в центре, идеальный центр насколько я могу судить по данным Неприметная звезда класса G в нескольких сотнях световых лет от Земли. Я узнал о ней только из каталогов. Я без понятия, что бы это могло значить. И, наконец, наиболее тревожное с моей точки зрения, с учетом скорости света и радиуса сферы, то тушила звезды, случилось более семиста лет назад.